Переписи населения – уникальный источник знаний о жизни общества, его прошлом, настоящем и даже будущем. Собираемая в ходе переписей информация позволяет найти ответ на множество важных вопросов. Где проложить дороги и пустить новые маршруты? Где построить школы и детские сады? Какие социальные программы разработать? Поэтому в большинстве стран переписи населения стараются проводить не реже, чем один раз в 10 лет. Такие десятилетние циклы принято называть раундами. И очередной раунд переписей 2020 года уже в самом разгаре. Участие в нем принимают десятки стран, и Россия в их числе. Это будет уже третья всеобщая перепись в нашей новейшей истории. О том, когда и как она будет проходить, смотрите в следующем выпуске.